Приветствую всех и в этом уроке мы поговорим о том как реализовать стрельбу для нашего оружия Пока что именно projectile и саму функцию стрельбы В дальнейшем мы рассмотрим то как сделать уже подсчет патронов Сколько нам нужно для обоймы патронов, сколько мы используем и сколько у нас осталось и тому подобное Итак, давайте приступим. Так, что нам нужно? Нам нужен компонент оружия, который мы делали в предыдущих уроках. Так, закроем, закроем, закроем. И здесь вам понадобится создать несколько функций. Первая функция это у нас fire, стрельба и так, давайте рассмотрим что мы здесь делаем так, давайте открою в этой функции производится следующее, мы берем нашего персонажа достаем с него weapon, так давайте я сразу открою нашего персонажа Как мы помним, мы добавляли маши оружие прямо к персонажу. Мы достаем ссылку на это оружие и также мы достаем ссылку на нашу камеру. Дальше мы берем get socket location. У нашего оружия имеется socket. Так, сейчас я его найду. Нам нужен этот скелет и как мы можем заметить что здесь у скелета есть сокет muzzle который находится прямо на дуле откуда мы пускаем наш projectile и соответственно мы вписываем сюда этот сокет и берем его локацию и также мы делаем спаун. Spawn from class, Spawn Actor from class. И здесь мы просто выбираем Projectile. Откуда взять Projectile, я скажу немного позже. Так, следующее, что мы делаем, мы берем ротацию камеры, get World Rotation и подаем ротацию. И сюда мы в Owner подаем нашего Charaktera и в Instigator мы также подаем нашего Charaktera. По поводу этих настроек мы также поговорим немного позже. Также вам понадобится создать функцию PlayFireSound, то есть проигрывание звука, и также функцию Recoil. К ним мы вернемся немного позже. Просто создайте эти функции и поставьте их в нужные места. Следующее, что мы делаем, это мы берем Character и переменную Aiming и проверяем, прицеливается ли наш персонаж. Если наш персонаж прицеливается, соответственно, у нас проигрывается монтаж непосредственно стрельбы в прицеле. Если не прицеливается False, то у нас обычный монтаж обычной стрельбы. И у оружия мы проигрываем просто анимацию, без лупинга fire так давайте теперь перейдем в функцию play fire sound здесь у нас просто все я проигрываю музыку или звук в определенной локации локация также у нас muzzle то есть, откуда мы стреляем, там же мы проигрываем звук. И звук пока что у меня один. Это, соответственно, выстрел нашего автомата. Теперь давайте перейдем к функции recoil. Это у нас отдача. И здесь у нас происходит следующее. Мы из персонажа достаем recoil TL. Это у нас кастомный event давайте берем персонажа и посмотрим что у нас здесь происходит вот наш event recoil TL здесь мы делаем следующее мы берем get player controller и проигрываем тряску камеры я назвал ее shoot camera shake давайте покажу как ее создать так, во-первых, нужно ее найти. Вы переходите в Blueprint класс. Дальше мы достаем камера Shake. Вот камера Shake и делайте Select. И давайте мы посмотрим на настройки этого Blueprintа. Я сейчас все открою, вы можете поставить на паузу, либо же сделать скриншот и ввести все эти настройки. Здесь ничего особенного, здесь у нас идет рандомная тряска камеры, то есть по pitch, по YAL, по roll. Все у нас идет рандомно, чтобы это было каждый раз немного иначе. Так, я думаю, все настройки были видны. Углубляться в них мы не будем. По крайней мере, в этом уроке. Так и теперь мы ставим сюда наш камеру shake blueprint и здесь мы также проверим если aiming, то мы проигрываем recoil аимминг timeline если не Аиминг, то мы проигрываем просто recoil давайте я открою один из них и мы посмотрим длина у нас 0.20 и здесь мы уже можем посмотреть, что у нас происходит. Здесь имеется два флот трека. Первый флот трек отвечает за смещение по оси pitch. Второй, соответственно, отвечает за смещение по оси yaw. Я здесь сделал такие кривые, чтобы это выглядело просто неровно в определенную сторону. Наша камера двигалась при отдаче, а неким искажением. Вы можете сделать также, можете сделать по-своему, это не принципиально. Так, давайте перейдем в Recoil, так, Recoil обычный таймлайн и здесь у нас примерно то же самое, просто тоже немного иначе. Длина у нас 20. Value у нас всегда возвращается к нулю, но посередине имеются какие-то искажения. Здесь, кстати, лучше тоже поставить в ноль. После чего мы уже меняем наше положение. То есть от Controller Pitch Input и от Controller Яв Input. Эти ноды отвечают за повороты нашего персонажа именно контроллера. То есть мы эти ноты также используем в э, повороте мышью. Да, у нас те же самые ноты. И сюда мы подаем уже следующее э, pitch, flat track к pitchу и я флотрек track к yaw. В принципе здесь не сложно, я думаю вы разберетесь. Так, давайте я сделаю сюда. Так, давайте вернемся в Weapon System. Так, наши функции Fire. И в принципе, в принципе, что еще можно здесь показать? Здесь у нас только три функции. А, теперь давайте я покажу, как у нас происходит стрельба. А, так, я достал Weapon компонент weapons да мы его вот так достаем и достаем функцию fire fire и соответственно мы присоединяем ее сюда следующее я для автоматической стрельбы временно сделал таймер чтобы каждую 01 секунду у нас в лупе проигрывалась функция fire из ве. компонента и когда мы отжимаем кнопку, соответственно, Clare Timer, то есть мы закрываем наш таймер. И Object у нас Weapon System, Function Name у нас Fire. И таким образом, когда мы стреляем, у нас происходит стрельба и также у нас происходит отдача. Если я зажму мышку, то у нас будет все двигаться вверх отдача и немного наискось но если вы поиграете с кривыми то можно создать разнообразные зигзаги и тому подобное в прицеле у нас немного меньше отдача идет как вы можете заметить без прицела отдача намного больше так теперь давайте я расскажу Откуда я взял projectile сам, в этом projectile уже все настроено, вам ничего не нужно настраивать, там также имеются физические материалы, которые вы можете перенести в свой проект, к примеру металл, всякие жидкости, вот так вот они выпадают. Давайте разберемся, откуда же взять это чудо. Есть такой актив на marketplace. Он раздавался бесплатно. Возможно, многие его забрали. Называется он Баллистик BFX. Так, давайте я открою. эпик лаунчер и здесь так библиотека wavex ballistic fx вот этот вот актив вы можете использовать либо же сделать свой projectile здесь не принципиально но мне этот актив нравится так Давайте перейдем в библиотеку. Я открою этот проект. Так, у нас почему-то закрылся лаунчер. А, так, так, так. Давайте я открою Open Project BallisticFX. И сейчас мы откроем этот проект, и я покажу, как перенести э, сам Projectile в свой проект этот актив вы сможете найти у нас в дискорде так здесь э, нам нужно найти так сам project tile во первых вы можете перенести на физические материалы чтобы у вас проигрывалось э, все эти эффекты как это перенести вы на папку нажимаете жмете migrate и окей OK. выбираете свой проект и в папку контент вы нажмете выбор папки и оно вам туда переносит и также нам нужен projectile projectile находится у нас э, так, спаунер Blueprint, Projectile, и вам нужен будет кубит UNI Projectile. Вы жмете на него, жмете Asset Action и жмете Migrate. И он вам перенесет все, что связано с этим Projectile. От текстур, декалей, материалов до самого Projectile с логикой. Здесь много активов довольно-таки, жмете ОК, OK. также выбираете свой проект, папку контент и выбор папки, жмете и переносите к себе. И после чего вам останется только э, в функции Fire выбрать этот projectile и перенести настройки непосредственно из этого projectile. Сейчас я найду э, персонажа. По-моему, здесь. Так, нет, не персонажа у нас. Япон. Так, я точно не помню. Да, этот персонаж находится триггер Press, то есть по нажатию на Курок вам нужно будет перенести настройки, именно вот эти вот, из Projectile. То есть настройки коллизии, Projectile Size и тому подобное. Вы просто переносите эти настройки в свой проект. И также смотрите на выбор, к примеру, если вы делаете пистолет то здесь есть также для пистолета настройки спаун пистоль Projectile вы копируете тогда настройки эти если rifle винтовки то настройки эти соответственно и также здесь есть для гранат настройки и также для гранат Projectile но с гранатами мы разберемся немного позже поэтому используйте этот актив и будет вам счастье. Он довольно-таки удобный, здесь все настроено. Единственное, что я не советовал бы использовать конкретно этого персонажа, вам понадобится отсюда только Projectile, как по минимуму в рамках наших уроков. Так, этот актив вы сможете найти непосредственно у нас в Discord канале. Ссылка будет в описании. Также, если у вас будет желание поддержать канал, я сменил платформу на DonationPay. Я думаю, она будет немного удобнее, чем прошлая платформа. Поэтому всем спасибо за просмотр и до новых встреч.